Я обожаю, когда в игру вводят новые пушки, потому что я люблю копаться и анализировать их характер, чтобы иметь своим брата-братьям максимально объективную картину выбранного экземпляра. И поэтому... Здорово, мужские мужчины! Ну что, начался новый сезон, а это значит, что Пукачелы с новыми силами отправятся в рейтинг, и нам нужно будет постараться и выбрать метапуху на этот сезон. Не будем ходить далеко до около, а обратим свое внимание на новый пистолет-пулемет, который называется Феник. Феник. Так, погодите, а что это вообще означает? Так, надо бы уточнить. Так, Феник... Че? Лисичный собакен? Миниатюрная лисица? Хм. Неужели это опять заговор секретных пацанов? Хотя, слышь, мужики, погодите-ка, я сейчас слушаю рен и продолжу дальше. Ох уж этот Игорь Прокопенко. Итак, мужики, нам закинули поистине бомбическую волыну с бешеной скорострельностью. Забегая вперед, хочу сказать, что вареник, <с> ой, то есть феник, подойдет не для всех. С этим аппаратом нужно жестко прессинговать противника и постоянно байтить его внимание на себя. Это мега подвижная пушка, и я рекомендую тебе, брата-брат, брат, брать вместе с ней дым, который успешно исправили. Теперь через него силуэты не видать. Дым тебе нужен будет для отрезания обзора противнику. Откидывай его как можно дальше от своей половины, чтобы максимально урезать Вишен по качалам. Феник. Специфическое оружие. Как по мне, это идеальный пистолет-пулемет. Но все-таки изъянщики присутствуют и в нем. Главный минус, это, конечно же, боезапас. Я боюсь представить, что можно было бы вытворять с данной приблудой на 40 патриков. Но, как мы видим, разработчики не стали добавлять такой обвес, а сделали лишь модуль на 30 патронов. Крутой, да, увеличенный магазин? Просто балдеж. Ну да ладно. Также для такой быстрой пушки мне совершенно не понравилась скорость перезарядки. Но есть просто башню сносящая штука, которая мне сразу понравилась. И поэтому эти минусы для меня ничего не значат. С феником нужно зажимать фул обойму. Да-да-да, мужики, именно фул обойму. Контролить ее несложно, главное прочувствовать этот момент. Давайте быстро взглянем на сборочку, вспоминая все наши пожелания и переживания. Конечно же, увеличенный боезапас залетает в сетап вместе с перком ловкость рук. Добавляем немножко контроля, благодаря ударной передней рукоятке, и сразу же забираем посредством установки рельефной обмотки рукоятки и естественно снимаем приклад. Важная пометка, мужики, это пистолет-пулемет, с которым нужно играть всегда в гуще событий. С ним просто нельзя сидеть где-то в здании или пытаться стрелять с километрового расстояния по врагу. Я не стал бы ставить модулю на апгрейд дистанции у этой пушки, потому что сразу потеряю ее первоначальная миссия, а именно игра на ближних дистанциях. И на средних она тоже неплохо себя чувствует, но лучше сближайтесь, мужики, не прогадаете. А еще ты не прогадаешь, если залетишь на мужской канал Максон ТВ. Прости меня, РНТВ, но, пожалуй, я переключусь на это телевидение, на котором можно увидеть нагибаторские катки, обзоры на волыны, отцовские топы в королевской битве, а также фановые материалы. А еще Максоныч решил сделать грандиозный подгон для своих братиков. И поэтому прямо сейчас он зарядил конкурс на два боевых пропуска. Обязательно чекай его киноролик с этим конкурсом и участвуй. Мужики, я вот сам лично обожаю только стартующие каналы, потому что они бурлят идеями и отличными материалами. А еще и конкурсы заряжают, когда, условно говоря, на канале 30 подписчиков. Поэтому ГО! Ссылочка в описании. Насчет Феника, мужики. Мы знаем, что на него дропнут первый мифический скин с разными фишечками и особенностями. Из этого у нас следует небольшой вывод насчет его дальнейшей судьбы. И вот какой. Мне кажется, что разработчики не будут его фиксить в будущем, потому что это грустно отобразится на приобретении мификла. Сейчас их главная цель показать, чем же они его наделили и как же он хорош в рейтинговом бою. И пока что они хорошо с этим справляются. Мне самому интересно, как они организуют релиз Мификла и где его можно будет достать, а главное, по какой цене. Главное, чтобы нам не сделали аналог прокачки мифического оружия, как в пабге. С его постоянным крафтом элементов и прочей ереси для апгрейда на одну ступень. То есть, что я имею в виду? Если человек приобретает данный скин, то у него он уже должен быть со всеми плюшками. Без дополнительных вложений в этот же уже купленный скин. Смекаешь? Ничего страшного, если какие-то элементы будут открываться по очереди просто от игры с этим оружием. Но если это будет донат то начало конца положено. Но не будем раньше времени огорчаться, а лучше глянем рандомные комментарии. А за ними топовые. Хочу еще раз всех поблагодарить за поздравления и за то, что очень тепло встретили мою музыку. Хочу сказать, что у меня нет профессионального понимания в звукозаписи и сведений. Всему учился в нашем любимом ютубе. Нет, к сожалению, и условий профессиональной записи, инструмента и голоса. И, как ты понял, я это все делаю дом один. И в АК вообще пишу в шкафу, брата брат <laughs> Вообще такая жизнь. Еще раз <laughs> спасибо всем, кто написал мне по поводу музыки. Если ты не понимаешь, о чем сейчас идет речь, то пересмотри вот этот выпуск, в котором я рассказал много чего вообще интересного о себе. И, конечно же, хочу вас порадовать еще одной композицией. Но перед этим благодарочка летит вот этим отцам, которые оформили спонсорку на канал. И, в принципе, мужики, я уже могу стримить, но, к сожалению, пока что только через эмулятор. Карта захвата у меня отъехала. Поэтому черканите в комментариях, делаем стримы, не делаем. И пока вы это пишете, для вас играет Лоурис Ламп «Звездная метель». Если что, все треки можно найти в ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify, Apple Music и Google Play. Ну ладно, а теперь погнали. Солнце ныряет к нам в холодные ладони, ночь застилает наше небо для погони Тай свою руку, мы скрываемся от пули. Не смотри назад, нас с тобой не догонят. Мы идем искать цветы среди звездной метели. Столько огней загораются в тебе, остаемся вдвоем, так давно того хотели. Засыпать вместе в этой нежной колыбель. Солнце ныряет к нам в холодные ладони. Ночь застилает наше небо для погони Дай свою руку, мы скрываемся от боли Не смотри назад, нас с тобой не догонят Мы идем искать цветы среди звездной метели Столько огней загорается в тебе Остаемся вдвоем, так давно того хотели Засыпать вместе в этой нежной колыбели Тону. эй, Без тебя я одну. что на то Берегу, расскажи, я найду Грустные лица, разбиты глаза Я бросаю в сотый раз пустевший опустевший стакан Этот вечер ломает меня пополам Без тебя очень трудно вставать по утрам Эй, мой... Дом, Там, где ты есть, этот пожар начинается здесь. День без тебя это и смесь. Вместе с тобой заберем все, что Солнце есть. Солнце ныряет нам холодный ладонь. Ночь застилает наше небо для погони Дай свою руку, мы скрываемся от пули. Не смотри назад, нас с тобой не догонят. Мы идем искать светы среди звездами телеп. Столько огней загораются в тебе. Остаемся вдвоем, так давно того хотели. Засыпать вместе в этой нежной колыбели. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о -э я иду за тобой. Oh